Привет друзья с вами Юрий, канал как заработать денег, продолжаем зарабатывать без вложений тема, это видео будет интересно многим потому как ничего подобного на канале еще не было данный способ заработка в интернете очень интересный очень доходный, хотя на первый взгляд может показаться что больших денег таким образом не заработать, но это только кажется в общем смотрите видео до конца и вы узнаете как без вложений денег со временем можно заработать хорошие деньги зарабатывать нас с вами будем на сайте Сатоши. Монстр огромный плюс заработка на данном сайте что зарабатывать мы будем в крипте, которая постоянно растет в цене и со временем мы с вами сможем на этом хорошенько заработать, продав крипту по выгодной цене, так выглядит данный сайт, ссылка на данный сайт будет в описании, переходите по ссылке здесь, вводите свой email, ставите галочку, я не робот, далее нажимаете продолжить, потом вписывайте ваш пароль, после этого переходите на почту, вам придет такое письмо, здесь нажимаете, подтверждаете регистрацию, далее, заходите на сайт и можете зарабатывать деньги без вложения. у вас сразу будет доступ к двум сайтам Сатоши Мон и то же самое Сатоши Серу здесь сразу можете выбрать язык поставить нажимаете на треугольничек язык здесь есть английский русский и испанский выбираем русский далее чтобы зарабатывать переходим во вкладку начать игру заработать вы здесь можете до 250 тысяч Сатоши здесь нажимаем получить биткоины здесь ставим галочку я не робот далее нажимаем продолжить все поздравляем вы получили 4. Сатоши обновляем и как видим баланс у меня пополнился далее можем нажать опять получить биткоины опять ставим галочку здесь на Спросят вести капча Вадим капча и нажимаем далее опять ставим галочки нажимаем подтвердить далее продолжите все еще два Сатоши получили также для большего заработка здесь доступна партнерская программа переходите во вкладку рефералы приглашайте друзей Сатоши и монстр и зарабатываете 25 процентов от их доходов здесь находится ваша реферальная ссылка берете и приглашаете друзей и знакомых и тем самым зарабатываете больше здесь в самом низу можете перейти по вкладке партнерская программа и здесь почитать об этом более подробно для того чтобы вывести заработанные средства переходим во вкладку вывод средств здесь вписываем наш биткоин адрес и сумму вывода лимит на вывод 30 тысяч сатоши набираете и выводите на ваш биткоин кошелек если у вас нету кошелька то в интернете полно информации как его создать сейчас вроде эти сатоши стоят копейки но как все мы знаем о криптовалюта идет постоянная тенденция к росту и со временем эти цены также могут перерасти в доллары в общем ссылка будет в описании переходите и регистрируйтесь и зарабатывайте деньги кому видео было полезно ставьте пальчик